И снова, всем привет, с вами Олег Будвин, и вот мы заканчиваем косметическую хиджаму на лицо, да? кровь уже больше не пойдет, поэтому можно снимать, аккуратно показываю вот как мы снимаем, вот что там образовывается, если делать аккуратно, то ни одной крови мимо не пройдет. Это свернувшаяся кровь, таким получается эритроциты, там апатиты, видите, свернулись склеились и, соответственно, организм воспринимает это как некий шок для него, да, и он начинает сюда нагнетать полезные микроэлементы. Например, давайте побольше возьмем вот этот, этот участок. Образуются новые капилляры. Кровь переносит сюда эластины, коллаген, гиалуроновую кислоту и ткани быстрее заживают, быстрее восстанавливаются. Делать должен только профессионал. Видите, там даже капельки вот пота вышли, видите. под и жидкость помимо крови вышла, видите. Uh -huh. То есть хоть что-то выходит уже хорошо, идет чистка лица, и если проходить целым курсом, то будет омоложение человека. Собственно, кровью человек сам себя лечит, получается аутогемотерапия в действии. Вот, все убираем. И не остается ни следа, ни царапинки. Потому что надрезы очень тонкие только по поверхности. Да, вот этот пакет. Все сразу утилизируем. Банки можно помочь и использовать для следующего раза. И все рамки обрабатываем перекись водорода. Вот закрою было больше всего. Лёный пакет И полубокая машка.